Привет, меня зовут Витя и мы с вами на канале Декатлон ТВ. Сегодня мы соберемся на зимнюю рыбалку за 8000 рублей. Первое, без чего не может обойтись зимняя рыбалка, это удочка, поплавок, крючок, грузила. И все это вы можете приобрести вот в этом наборе за 399 рублей. Кстати, у вас есть возможность выиграть этот набор. Для этого вам нужно в этом видео найти три эмоджи-рыбок. Первый, кто в комментариях укажет время, когда эти рыбки появляются, получит этот приз. Конечно, невозможно обойтись и без ледобура, ведь чем ты еще будешь сылить лунки. Идеально для начинающего подойдет этот ледобур за 1999 рублей диаметром 130 миллиметров. Для того, чтобы на рыбалке не мерзли ноги, хорошо подойдут сапоги за 1499 рублей. Они сделаны из материала EVA и благодаря своей пористой структуре они хорошо удерживают тепло, а также они очень легкие. Комфортная температура использования минус 15 градусов. Минимальная температура использования минус 25 градусов. На рыбалке главное всегда находиться в тепле. И в этом вам поможет этот замечательный костюм Якут за 3999 рублей. Комфортная температура использования этого костюма минус 15 градусов. Минимальная температура использования минус 25. Этот костюм легкий, обладает свободным кроем. Благодаря этому он не будет стеснять вас движения. Это были самые необходимые вещи, которые нам нужно было взять на зимнюю рыбалку. И они обошлись нам всего 7896 рублей. Также мы вам рекомендуем взять следующие вещи, которые мы вам покажем через секунду. Зимой никак не обойтись без шапки, которую вы можете приобрести у нас за 849 рублей. Также вам отлично помогут в рыбалке зимние перчатки варежки 999 рублей. На зимней рыбалке для удобства вам пригодится рыболовный ящик В него вы можете положить различные мелочи, например, крючки, и грузила, леску Также можно положить термос с чаем и контейнер с бутербродами И, если повезет, рыбу На ящике можно сидеть, а также у него в комплекте есть ремешок Для дополнительного тепла нам потребуется флиска И мы возьмем ее в отделе походов это плитка за 499 рублей. Напоминаю, что у нас идет конкурс. Надеюсь, вы уже нашли всех рыбок и отписались в комментариях по поводу времени. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!